Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Милкон. Меня зовут Никита. И мы продолжаем и сегодня заканчиваем Resident Evil Village. В Village, Village. Понятно. В прошлой серии у нас случился какой-то пиздец. Просто... Просто... Просто слов нету. Нахуя было такие? Зачем я? Типа на пистолет... Они взяли, блять, и убили Итана. Нахуя! Нахуя было это делать? <свистит> <свистит> Руки наверх. Сероглазы я альфа, еще видишь, Миранду? На месте церемонии. Пока не уходят, чего ты ждет? О, черт. Это правда ты. Рад тебя видеть, Мия. Что произошло?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 Ты не понимаешь, он особенный. Чего? и по сюжет, не сюжет. Крис Редфилд. Какой часть? С первой части Крис, да? И до восьмой блядь. Он во всех частях был. Нет, в четвертой точно его не было и в третьей не было. А его второй тоже. Ебать, не сдох. В смысле, не сдох? Что происходит? Ебаруку руку отрастил. его руку отрастил. Тут то есть. есть. Как холодно. Пиздец руку отрастил. Или это что? Это мы где? А в аду? Да иду. Как я сюда попал? Сука, как холодно. Да, да. тебя ничего не смущает? Что у тебя пальцев прибавилось? Черт, мое тело. Что, опять умираем? чудо блин вброс информации за последние я сколько 45 минут? То я, я знаю, блять. <laughs> Евелина. Ты тоже здесь? А, ты Велина? Ты мертв. И повесила. <Ему> мертв. То есть, То есть. Миранда. Миранда она... она. Нет. Я должен, должен спасти, Розу. спасти Розу. Нет, Миранда, ни при чем. Ты уже давно мертв. О а чем ты? Я же могу. могу. Пояснительную бригаду, Видишь, пожалуйста. Миранда не убила тебя. Разве тебе это не кажется странно Что любые твои раны заживают? Вспомни. А, ебать. Как руку вставил? помню его до да, ногу оторвали помню года назад в доме Джек, тебя убью. чего умер там года назад. это это невозможно бред По идее, тут а почему? хватит вот? ударить мне мозги что за вирусы ты должен быть мертвым пошла Нет. ты не не пусть говорит Никакое непонятно Но тогда кто же я я, я, я, я это сделал Теперь дошло? Ты целиком состоишь из плесени, Спасибо. так что ты больше не увидишь свою семью. Семью. Вот почему я руку себе заново С при этом. Семью. Прихуярил. Нет, Нет. Роза, я, я, я должен, должен спасти, спасти Дочь. Но ты уже мертв, мертв. Я спасу Свою дочь! Либо <су> e Итан воскрес, воистину воскрес. Уй, <су> вот это, блядь, поворотик нахуй. О -о -о Ой. М -м -м, прикольно. <су> Внезапно. То есть то, что у меня жопа горела, это зря. Не, ну блять. Специально сделали, чтобы фасадочек зритель выпал, да? Блин, ну а ч? Не, ну ебать, то что. Получается все две игры мы ходим за труп играем. Ебать, резидент. Играем за зомби. Сука. Оо, блядь. Ничего делать теперь, а как дальше быть? Что а, такое? А почему мы в доме, мы же в поле где-то ебнули? Очнулся, наконец. Еба! В моей повозке! А хуль ты меня спизел? Продать меня хотел кому-то. Герцог. Ты кто такой? У меня была битва с Гейзенбергом. А, заценил, кто же да? знал, что я вицемир? Ты знал, блядь, по любому. Давно блядь. я в отключке. Да полагаю, с рассветом. Герцог, прошу вас. Мне надо к Миранде. Я это предвидел, и мы уже туда едем. Даже подъезжаю. Во всей этой Спасибо. жопе ты такой спокойно себе, блядь, на тележечке <с едешь. Это на вы совершенно уверен. Боюсь, что вы. Развалитесь. Да. Вторую руку покажи. Да, глупый был вопрос. Слово о глупых вопросах. Кто вы, герцог? Да-да-да. Я да, и да. сам не знаю ответа. Чего? Приехать! Тебе не придумали. В прежней жизни вам боюсь уже не вернуться. Вы готовы хочешь мне что-нибудь продать напоследок а не руки пизда да. выбора нет надо идти продать что-нибудь хочешь в лавке герцога вы найдете все что нужно для решающей битвы нихуя Булава у тебя откуда? Это шу Криса было? Не, ну все нахуй, все, блядь, все, блядь, продаем. О, синтез органики и механизмов. Чувствуется дух Владыки Гейзенберга. Да-да-да. Хорош. -да -да. Буду ебашить за кашу. Ага. Да подожди, улучшаемся. Все нахуй врон. А, -а, а Так, сейчас погоди, что по патронам? Прошу. Берегитесь. Не закрывай. Да, ты, блять, закрыл сейчас. Так, а, по патронам все. А, по патронам то хорошо. Подожди, я еще патроны куплю. Даже все, финальная битва, нахуй. Купай все патроны, блядь. Мины, нахуй. А -а -а. Нет. Смена на дробовик. ясно Что-то еще? Еще? Ага. Ладно, давай чем-то еще улучшим. А, Там стрельбы перезарядка. Давай перезаряд. А Все. Есть еще на один патрон. Из-за этого переполох я уже потерял целую. Был без ме. сотрудничество с... <смех> Я заметил, блядь. Ох, ебать. Я ч закупался-то? Я базу купил. Да нормально, похуй И ч, куда? Ебать, у тебя конь какой -то. Один? Ты как один столько вывозишь-то, ебать? Ну все Нам получается сюда На место ритуала А больше некуда Погнали Спокойно, Итан Сейчас все будет Мы справимся Мы едины, мы непобедимы. Ой-ой-ой, что за хромакей потер. Вот так она. Отвали. Отвали! Отвали. Да, блять. На идти. Да, да. Не, не, не, валим, валим. Нет, смотри, заново руки не отросли, а сердце отросло. Ева, моя прекрасная, дочь. иди ко мне. И не это завязывают эти свои шаманские обряды. Ева, это ты? О, я так по тебе скучала. Он классно Почему я теряю силы? Роза! Миранда! Да, все хорошо. Интересно. У тебя необычное тело. Отдай мне розу. Слышишь? Ничего. Я убью тебя правильно. Вперед! Давай! Да ё! Пусти! Я приближала этот миг всю жизнь. А ты хочешь все вот так разрушить? И я свое! Ар, герой! Я исполню свою мечту! Ебать, дай дочку! Бать, стихия ты исполнил свою роль. Ты истребил мене. Ну ты ч такая худая, бля? И пробудил великие цели. Да. Ай, блядь. И Уверяю, Тихо. Теперь. Ебать, что происходит-то? Надо было покупать. Нет, тоже, ты не уйдешь. Ой, ебать, да, давай на ножах нахуй устроим. Ебать, что происходит-то, ебать. Происходит? ебать? Ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, а сказать? В тебя ща плеваться лавой будут. Можешь стать за дерево, пожалуйста. Так, все, мы это все видели. Погнали. Ты свою роль, ты Короче, ты меня бесишь, блядь. Да хорош танцевать, она И вообще похуй. Теперь ты можешь умереть спокойно. Ах, и не, на... не я не хочу, я только ожил, блядь, Нет, и я не тоже, умереть спокойно. Не-не-не-не, аху, я встал. Я встаю. Вечер. Ты ведь любит свое Почему ты решаешь да когда до тебя дойдет, что роза моя дочь, а не твоя? Еба, больно Давай возьмем. Еба, таракан. Ебать, да больно. А ну отойди. Держи дистанцию, самоизоляция, нафиг. Ну. Настал твой час! Деди, Где, где, где? Чё, блядь? Ты чё прыгаешь? Никого не видно, блядь. Хороший. Впервые вижу, чтобы человек жил без сердца. А вдруг ты таки один из нас? Да! да ебать! А последний удар просто всё. Чё по патронам? Да какие патроны, блядь? Аптечку мне. Одна аптечка будет! Две! все, пизда. Давай похуярим вот так. Вообще похуярим. Сейчас все меня из Он мне эту силу. Да, она Хотела. же только снесла тебе крышу. Хотела. Где она? А? Ух ебать! Да, больно. Там валькир Валькирия, блядь, из Готафуа. Валькирка. Как они там орали? Вальгала! Вальгала, блядь! Что происходит? Деда? Я ее теряю! Не-не-не-не-не-не, <свистит> хуярь. Не хуярь. происходит блять что делать-то <связывая> а все меня сожгли да чуть-чуть-чуть не ждите не играю подсветить надо а ты Уин, можешь смело верить мне свой Срасти Байба. фрону с мегамицели Че, че, че, да Срасти фрону И я смогу цели. наконец возродить свою дочь я вас столеть! Столетия Все ради этого дня Старя Да блядь, опять таракана включила Умер. Не, не, не, не, не, не, не, не, не умирай Патронов хоть жопой живут! Настал твой час есть! Почему ты мне мешаешь? Ты оттольная мой ваги! Прощаем а? тебе роза! Роза, Я моя дочь! Пойму. Больная ты тварь! Блять, зачем тебе роза? Роза моя дочь! Зачем тебе роза? Роза моя дочь! У вас очень конструктивный диалог получается, господа. Вот опять она, блять, вальков. А все пиздец, блядь. <соспит> <соспит> нахуй умираем. Я с тобой. нахуй. Где она? О, надо же в эту хуйню стрелять, блядь. Пизда. Все, блядь. Да умер, умер, блядь. Пиздец. Аптечек мало. Очень мало аптечек. Так, лучше такой-то третий фаз мы нашли. делают одно и то же. Испол... Так, давай сразу. Бля. Свой... Подожди, я тебя сразу буду хуярить. Ты роль, уйдешь. Ты истребил мое лучшее потомство. И пробудил великие миг и цели. Закрошку розу не тревожься. Уверяю. Со мной она обознает настоящее счастье. Да я тебе, тебе поверил. Ты верю. можешь умереть не, не, не. ты ведь знаешь, как Нет, свою ты Почему ты решаешь мне? Чрт! Да давай, давай! До тебя дойдет, что Роза моя но дочь, а не твоя. Да, но она же только снесла тебе крышу!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 Горит у тебя. <смех> у меня тоже горело. <смех> так, подожди, опять подсветим сейчас. А ты, Уинтер, можешь смело верить мне свою жизнь? <смех> я, а с два. Застрял, Здрасте, в свои. Ада, чертовство! Здрасте, Фрон, снегами цели! Тихо-тихо-тихо, да, да, да. И я смогу наконец возродить свою дом! Я Столетие! Все ради этого да? дня! Еба, последний патрон. Тихо, тихо, тихо. Вот это самое. Вижу, чтобы жил О, Но тихо, ты тихо. Ты ты одной на той Что? Что происходит? Тебе, Роза? Роза, моя дочь! Больная ты тварь! Oh. Hmm? Опять это у меня больгала, что получилось. де де Никто другой <звы> не <звы> посмеет отнять у меня рот в переваю дочь. Де-де, Ой, бля, больно. Я могу Даже Это я понял уже. Это дочь. Давай, давай. Ой, блять, паука, серьезно. Убери. Такой долгий Может ты и есть Главная проблема И ведь не способна никого любить Какой же лучший Сам в шоке Виндерс, ты Да тихо ты Как? Я же прошу его групочки. Лили. Умри, умри, умри, умри Уба, Так, сейчас она пока хуярит Берем вот эту хуйню Так Давай, давай, давай Чуть-чуть еще осталось К чему это без на жизнь что, опять летает ой блять знаю так хуй патроны кончились на пистолет похуй не надо будет рвать так все ой блять проебался согласен проебался блять форма паука самая тобой я существую Блять, опять что происходит? О, мультики пошли. Это смерть, а сейчас, чтобы ты навсегда, я не, не не тебя. Нормально. Все. Не, не, не. Не, не, не. Да ну нахуй. Да я стреляю. Блять, я один сделал, чего блять команда Рэдфилда не смогла сделать. Все конец, копия. Мать. А с винтовки, ебанул тот чувачок, который следил, получается, да? Все хорошо. Пиздец. Итан! Итан! Ну же, Итан! Давай, Ита, начнись! Итан, ты вышел. Все кончено. Похоже, все кончено и для меня. Итан, а? надо идти.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 Сам ей скажешь. Ну уже идем, мы уже близко. Не бросай ее, пусть растет сильный. Что тебе?! Прощай, моя девочка. О, просил герой, смерть получает, да?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 Он остался и спас всех нас. Я не смог. Альфа, взгляни на это. Бесы прислали не солдат. Это биооружие. Да они с ума сошли. Блять, ебать. Жду приказа. Подбери наших бойцов и курс на европейский штаб БСА. Они заплатят. на все конец ой, блин а. что сказать <laughs> взяли все-таки убили Итана два раза убили сначала убили, а потом сказали нет, его не так просто убить, а потом ну хотя может быть все-таки мы еще увидим это, кто знает. Раз он У нас получается особенный. Ну по общим впечатлениям от игры могу сказать, что ну не знаю как-то седьмая часть мне понравилась больше, как-то было интереснее, затягивала. Тут все-таки нам сказали иди туда, сходи сюда, получи это. Потом вообще началась битва трансформеров на танке, это вообще боевичок, ну, не знаю, все-таки, если из тех резидентов, которые последние выходили, мне больше всего понравилось, вторая часть ремейковская, было прям огонь, да, мне прям, прям страшно было, прям жопа горела, тут было пару моментов, конечно, таких интересных, но если рассматривать эту игру не как резидент, то просто какой-нибудь отдельный боевичок, то в принципе в целом нормально неплохо не скажу что мне не понравилось но под конец игры я правда начал уставать вот последняя вот эта часть завода мне кажется это уже немного лишнее было ну вот, считаем мы сначала вот в самой деревне сколько провели времени потом э, в замок попали в замке сколько провели времени я на хроминтораш как бы, особо не жалуюсь, особенно что ее можно было за три часа ее пройти можно. Я не знаю, найдутся, конечно, спидрунеры, которые за сколько. Ну я не знаю, наверное, за час возьму пройду игру. Спидрунеры, которые они вообще не люди. Ты даров взяла сполна, теперь ты нам должна, и она заперла девочку в зеркаль.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 Кто слишком долго смотрит на выжженную пустошь, снятся кошмары. Как они пошли собирать ягоды и заблудились в лесу. Hello, Я только сейчас, знаешь, что понял? А, про сказку-то. И про девочку нет, это, это, а при этом Легория, наверное, типа. На Димитреску, то есть она там вампир. А, конь в конце с шестеренкой это Гейзенберг. А, там еще ткач, ткач это кукла получается, кукольница Дона Беневиента и вот этот морская рыба это же Моро, ну и ведьма в конце, Миранда, я только сейчас, как бы, я только сейчас понял, блин, а конечно, как я вначале про это пойму, я ни персонажа ничего не знаю сколько это, <эх> какая серия получается, сейчас я тебе обходу скажу 16 серия. Шестнадцатая кара. Ну, нормально Ну что ж, будем ждать же следующих игрушек получается. Следующих резидентов. Там вроде как четвертую часть может ремейкнуть. Да? Еще на VR готовят четвертую часть. Не знаю, на будет PlayStation VR. Поглядим. Не знаю, будет сейчас цена после титров. Если будет, я титры обрежу и вставлю. Посмотрите. Так что, а так, я со всеми прощаюсь. Спасибо, что смотрели игру. Благодарю за просмотр. Увидимся в следующих играх, в следующих видео. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Мальчик сможет коснуться Луны? Коснуться Луны нельзя Она далеко А вдруг у него есть ракета? Э -э ну, тогда коснуться можно Но ему будет там холодно Ну ты и глупышка Думаю Папа, с днем рождения. Прости, что я пропустила целую неделю. У меня скоро куча тестов. Ну, ты все знаешь. Ну вот, стоит лишь только вспомнить. Извини мне, пора. Люблю тебя.